Ребят, здорово! Это я, Богдан, актер канала Изи Айс, так называемый. И у меня для вас есть новость. Мы не снимаем, как бы, видео, ну так вот, снимаем их не часто и нередко. И вот я решил вам сказать, что мы начали снимать свой сериал, который будет примерно 10 из 9 из 5 серий. Ну вот, давайте, всех люблю, пока!